для женщин мужские костюмы то же самое, что для мужчин женское белье. Как парень, который любит костюмы, я в восторге от этого определения. Но что если вы хотите одеться в повседневную одежду, как одеться так, чтобы нравиться дамам? Первый совет- носите правильные рубашки. Те, которые привлекают внимание к области груди, такие рубашки с историей, у которых нет воротника. Какие рубашки я имею в виду, я говорю о классической рубашке Хенли. По определению, это такой пловер без воротника. У этой рубашки круглый вырез горловины и планка длиной около 8-12 сантиметров. Короче говоря, это без воротника, и на мой взгляд этот стиль один из самых редко используемых. Рукава могут быть короткими или длинными. Откуда взялось название? В 1839 году, когда одной из традиций англичан была гребля в городе Хенли-на-Темзе. Такие рубашки были официальной формой команды грибцов. Знаете, очень интересно, что эта рубашка была относительно неизвестна около 120-140 лет после того, как ее изобрели, пока она не была заново открыта в американской индустрии моды в 80-х годах. Почему Хенли подходит? По причине вариантов, которые можно использовать с этой простой рубашкой. Благодаря этой рубашке вы привлекаете внимание женщин к области вашей груди, благодаря планке. Если мы говорим про Хэнли с длинным рукавом, то если вы худощавый парень или если у вас есть лишний вес в области торса, то просто надевайте рубашку посвободнее, закатывайте рукава, и она будет хорошо на вас смотреться. Далее простая футболка. И даже в такой простой вещи многие парни умудряются облажаться, когда выбирают неподходящий размер. Вам нужна футболка, хорошо сидящая на вас в плечах и примерно 3 сантиметра лишней ткани в области груди и живота, а не 15 сантиметров. Не нужно покупать тесные футболки, чтобы все видели все детали области вашего живота. Нет, визуально вы должны быть в отличной форме. Поговорим о ткани. Мне нравятся футболки немного эластичные, те ткань, которых тянется. Мне нравится, когда ткань выглядит гладкой, которая не морщит и которая выглядит качественно и достаточно плотной, чтобы вы не светили очертаниями сосков или чего-то еще под футболкой. Касаемо цвета, привлекательными будут черный, красный и темно синие цвета. Белый цвет женщинам тоже нравится, но будьте осторожны с белыми футболками. Нужно убедиться, что они чистые, на них нет пятен и что они вам подходят и идут. Прежде чем перейти к следующему пункту, я хочу изложить несколько простых правил, которые применимы практически ко всему. Номер один. Все, что вы покупаете, все, что надеваете на свое тело, должно соответствовать вашему типу телосложения. Второе. Привыкайте к одежде, а не просто надевайте, что под руку попадется. Купили и носите, разнашивайте эту одежду. Вам нужно привыкнуть к одежде, убедиться, что вам комфортно в ней. Третье правило – научитесь доверять сами себе. Вы знаете, какие цвета вам идут лучше других, потому что, вероятно, в детстве вам делали комплименты, когда вы носили одежду этих цветов. Лично для меня лучшие цвета – это темно-бордовый или зеленый. Я люблю их. Я объясняю это потому, что вы можете прочитать статью, в которой говорится, что красный цвет непременно сделает вас привлекательнее. Есть такие исследования, это правда. Но не следует при этом покупать то, что вам будет неудобно носить. И потом есть разница между тем, что вам незнакомо, и тем, что вам неудобно. После того, как вы надели предмет одежды несколько раз, вы опробовали его, и другие люди подтвердили, что этот цвет на вас хорошо смотрится. Смело добавляйте одежду этого цвета в свой гардероб. Поговорим о жилете, я уже говорил о нем раньше, но я хочу немного пояснить. Жилет – это действительно один из предметов одежды, которые нравятся женщинам на мужчинах, потому что мужчины их не так часто носят. Многие парни не знают, как правильно подобрать жилет. Можно правильно подобрать жилет, даже если у вас не слишком атлетичный торс, если вы массивный парень или если у вас худочавое телосложение. И тем не менее жилет выглядит лучше на фигуре, если вы любите спорт и проводите время в тренажерном зале и у вас накачанные руки. Если вы из крупных парней и у вас большие руки, но есть немного лишнего веса в области талии, все равно вы можете подобрать себе отличный жилет при условии правильной длины этого предмета одежды. Вы можете застегнуть или расстегнуть его снизу. Жилет можно носить с рубашкой, Хенли с длинным рукавом. Получится отличный образ, особенно если вы худощавы. А еще, если вы худощавы, застегните молнию на жилете до конца. Вы должны понимать, что если застегнуть жилет до конца, то если он вам впритык, вам будет в нем немного туговато. При этом слишком большой не надо брать. Это довольно частая ошибка многих мужчин. Поговорим о Худи, я удивился, что они оказались в этом списке, потому что, по-моему, Худи есть у всех. Но вот какое дело, все девушки, которые голосовали за Худи, говорили, что Худи у парней должна быть правильного вида. То есть Худи должна быть теплая и без огромных логотипов. Худи должна быть такой, чтобы девушке захотелось ее забрать себе. Чтобы она выглядела невероятно удобной, но чтобы она хорошо сидела на парне. Не стоит брать оверсайз, лучше выбрать худи одного цвета, без каких-то отвлекающих деталей. Худи должна на вас выглядеть так, чтобы ощущалось, что вам в ней комфортно и удобно. Думаю, именно такой вид парня в худи привлекает женщин. Далее, хорошо сидящие джинсы темного цвета. Важно, что они должны на вас хорошо сидеть. Джинсы оверсайз или джинсы в облипку, лучше забудьте о таких. Мне нравятся джинсы из стретч-денима. Есть разные бренды. Главное, чтобы джинсы на вас хорошо сидели. Один из ключевых моментов – джинсы не должны быть слишком потертыми. Не стоит носить джинсы из светлого денима. Белых джинсов нет в моем списке. Конечно, белые джинсы парни могут носить, но я за то, чтобы выбирать темно синий деним. Также подходят черные джинсы. Многим женщинам нравятся черные джинсы, но в целом выбирайте темные и не слишком потертые. Далее свежая выглаженная белая рубашка Оксфорд на пуговицах. И под типом Оксфорд я имею в виду вид ткани. Это довольно плотный весомый материал. Они могут быть разного цвета, но все же фаворит в данном случае белый я, многие женщины даже воображают своих парней в темных джинсах и такой рубашке. Обратите внимание, это не классическая рубашка, не перепутайте. Это более повседневная рубашка. Часто такая рубашка встречается с воротником на пуговицах, но это не обязательная деталь. Главное, женщинам нравится, когда их парни носят такие рубашки. И ключевой момент, если вы не собираетесь носить пиджак поверх такой рубашки, вы должны держать себя в форме. Если у вас много избыточного веса, я бы посоветовал надевать на рубашку пиджак. Мне не удалось найти много женщин, которым нравятся мужчины в спортивных пиджаках, но им определенно нравятся мужчины в костюмах. Я уже говорил об этом в первом пункте. А в представлении многих людей они плохо знают разницу между разными пиджаками, но им кажется, что парни в спортивных пиджаках, особенно массивные парни, хорошо смотрятся, потому что пиджаки формируют линию плеч и стройнят силуэт. Никому не хочется выглядеть толстым и неповоротливым. Так что спортивные пиджаки – отличный бонус для тех, кто хочет выглядеть как сильный и мощный мужчина. А если вам не нравятся спортивные пиджаки, обратите внимание на кожаные куртки, на замшевые куртки. Выбирая замшевую куртку, извольте с ней бережно обращаться. Но все же мы говорим о мужском гардеробе. Вы мужчина, а не маленькие дети. Женщинам нравится прикасаться к мягкой замше. Если вы собираетесь куда-то с друзьями, замшевая куртка выделит вас из толпы, не сомневайтесь. Говоря о том, к чему женщинам нравится прикасаться, обратите внимание на кашемировый свитер или же свитер из высококачественной шерсти. Смысл в том, чтобы иметь в гардеробе вещи, которые женщин так и тянет, прикоснуться руками. Женщины, они такие, им нравятся мягкие вещи, такие, которым приятно прикасаться. Им это кажется привлекательным. Они иногда даже сами не могут объяснить, почему их к чему-то тянет. Все дело в каком-то врожденном ощущении, каком-то инстинкте, который нас толкает на сближение с другими людьми. Мы социальные существа, и когда мы видим что-то привлекательное, нам хочется к этому прикоснуться. Серьезно, вложитесь в хороший кашемировый свитер, который подходит вашему цвету лица или глазам. Поверьте, им это понравится, и они оценят. Далее не стоит забывать про основу мужского гардероба, а именно его обувь. В каждой паре хорошей обуви для меня важно, чтобы был качественный материал, чтобы обувь была стильной и чтобы каблуки были подходящей высоты. Но если вы хотите носить кроссовки, вы можете выбрать кожаные. Если вы хотите носить повседневную обувь, вам стоит ее как-то обыграть, поиграть со стилями, с материалами, с контрастными цветами. А также можно поиграть с дополнительными деталями на обуви. Если вы устали от туфель, обратите внимание на ботинки. Вот эти, например, отвечают трем критериям. Они сделаны из кожи, они довольно высокие. И у них есть интересные детали в отделке. Почему я рекомендую ботинки с каблуками? Они делают вас выше. Такая обувь страниц, вы в ней выглядите более мужественно и образ будет более брутальным. И раз уж на то пошло, если хотите выглядеть сексуальнее, ребята, у меня есть целое видео об этом вот здесь. Никто другой не вдается в подробности, так как я, когда речь заходит о стиле. Поэтому я так люблю создавать для вас видео. Ребята не откладывая кликайте по этому видео, вы сможете узнать много интересного о том, как выглядеть сексуально и стильно.